Зовут меня Даша, мне 12 лет. На курсах я научилась быстрее читать и быстрее усваивать информацию. Буду реком рекомендовать своим друзьям. Хотел поблагодарить весь персонал центра. Вот, Дмитрия Городниченкова, то есть директора этого центра. Вот, я пришел по рекомендации и, соответственно, нисколько не жалею, буду рекомендовать своим друзьям, знакомым, приходите. Наши результаты увеличились. Э четыре с половиной раза, то есть мы пришли, скорость была около 300, ушли 1400 почти, поэтому круто, спасибо.